«Приветствую автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Мы живем не в вакууме, я тоже политикой не занимаюсь, но, тем не менее, один момент, который касается ордера в адрес первого лица Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, ну, там еще не только он, но нам более интересен именно этот момент. Да? Вот. Что же это грозит, так как весь интернет гудит в том отношении, что он ну, там... Лица не очень умные, кричат о том, что теперь Владимир Владимирович невыездной, неукопожатный и так далее и тому подобное, токсичный. Насколько это имеет место быть, или это все глупости. Спойлер это все глупости. Люди, которые так говорят, хотя они бывают часто называются там чуть ли не академиками международного права, юристами, да, свое мнение юридическое высказывают. вот. Если они говорят нечто подобное, ну, они либо глупы, либо они людей, ну, и других юристов, да, воспринимают за слабоумных. Вот. Я бы хотел вот этот момент, я уже говорил, я политикой не занимаюсь, но вот этот момент хотел бы просто э, с вами рассмотреть э, с позиции человека, который э, умеет читать законы, да, вот, э, понимает, что такое буква закона, вот, и как правовед. Вот этот момент рассмотреть. Ну, для начала э, с буквы закона рассмотрим. Э, те, кто кричат э, об этом, ну и кто вопрошает, кто их спрашивает, они почему-то, вот ни один из них, э, не потрудились взять и открыть этот самый римский статут. А что, собственно, там написано? Он не такой уж большой на самом деле. Вот. Я просто беру его, открываю этот римский статут и читаю статью, на которую они все пальцем тычут. 27-я статья что там не имеет значения там, президент или еще какое лицо, хоть президент, все идти по этому международному суду прям подвластны. Пря прямо, прямо вот без разницы. Осудит любого ордер, на любого выдаст. А, да, эта статья 27 действительно написана именно так. Это действительно так. Но, но они почему-то не читают, что это только для тех, кто ратифицировал. Вот этот самый римский статут. Те страны-участники, которые ратифицировали. Потому что такой термин, как юрисдикция, ее никто не отменял, в общем-то. Такое понимание. А если этот не ратифицирован римский статут страной, то такой суд для нее просто не существует. Ну, просто так. Мурзилка картонная, не более. Все его указы. Вот. Именно так это работает. Больше никак. Здесь могу только сказать еще... Но вот если граждане да, какой-то страны на набедокурили на территории другой страны, ну, Россия, в общем-то, адекватно это воспринимает и не пытается там ай яй я сделать другим странам, когда они судят российских граждан. Вот. Ну, нарушили закон, она просто смотрит, чтобы был суд, что все было по суду, да, той страны по справедливости, чтобы там было именно судебное решение. Вот. Не беспредел, а судебное решение. Вот только с этих позиций. И если по законам той страны в судебном порядке граждан российских судили, они там отбыли срок, ну вот как-то так. Иногда там бывает, что отсылают на территорию России граждан, они здесь отбывают этот срок, хотя осуждены на территории той страны. В общем-то все это бывает, и для этого не нужно международное право так называемое. Да? Вот. Это как бы... вот этот суд, он как бы имеет место быть... В тех моментах, когда, скажем, какая-то страна не может организовать суд. Ну, там ведутся какие-то военные действия, да, или там пуч, пуч происходит переворот, и так далее, и тому подобное. Вот. Что-то вроде вот этого. Но здесь Россия, я говорю, адекватно смотрит, и все другие страны как бы адекватно смотрят, когда их граждан судят на территории других стран. Та же Российская Федерация, преспокойненько судит иностранных граждан без проблем, они сидят в зонах, в тюрьмах Российской Федерации, приспокойненько, и ничего такого не происходит, в общем-то, здесь экстраординарного. Но, но, понимаете, вот эти господа, которые кричат о 27-й статье, они почему-то не читают римский статут до конца и как-то не утруждают себя дойти до 98-й статьи римского статута, которая говорит, что лица, обладающие соответствовать иммунитетом Они немножечко там все по-другому, там все не так. Во-первых, во-первых, этот суд, да, вот э, говорят, что этот ордер обяжет любую страну, если Путин в нее приедет, прямо его арестовать и выдать. Ничего подобного, не обяжет, ни никоим разом. Во-первых, этот ордер, он идет с просьбой, отсюда идет просто просьба, ни указ, ни распоряжение, понимаете? Ничего такого. Вообще, прежде чем какое-то распоряжение или указ выдавать, у вас должна быть как минимум армия, иначе ваш закон никто исполнять не будет. Понимаете? Чтобы требовать исполнения законов, у вас должна как минимум быть какая-то силовая структура. Если ее нет, ну вот у вас можно подтереться этими бумажками, и не более того. Вот. Никто их не будет исполнять от слова совсем. Вот. У суда таких силовых структур нет. А страна, у которых она есть... Вот, она просто так тоже не будет исполнять, понимаете? Вот а господа вот эти, они не понимают, что такое подписать вот этот римский статут и ратифицировать. Да, Россия в свое время подписала, потом поиспись отозвала, и это ровным счетом ничего не значит. Ратифицировать. Во-первых, нужно все законодательство. Вплоть до основного закона страны, да, в данном случае у нас Конституция, подогнать, соответственно, под соответствие с Римским статутом. Если это не сделано, то как, как можно ссылаться на этот Римский статут? Понимаете? Ратификация предусматривает именно вот это. Если это не сделано, ну, ну и что, что Россия подписала? Это не более чем декларация, задекларировала намерение и все. Потому что оно свое законодательство внутреннее, национальное. Соответствие вот с этим не привела документом международным. Вот и все. Поэтому он не имеет права, он в силу вступить не может, пока это не сделано. Понимаете? А иначе как можно какие-то действия принимать, если этого не произошло? Вот. И соответственно у России этого сделано не было, артифицировано документ не был. Повторяю, это Фельдкина грамота. Но, продолжаем. Итак, если вы каким-то иммунитетом обладаете, то, соответственно, вот э, от этого вот этот ордер, ордер, да, вот этого МУСа Международного уголовного суда, он поступает не более чем с просьбой посодействовать в аресте. Но, если это касается гражданина, наделенного международным правом, то вот этот 98 статья, 98 пункт, он ä, предусматривает, что в общем-то, вот эта страна, да, которая вот эта вот просьба, она говорит, у нас национальное законодательство не позволяет человека, наделенного иммунитетом, арестовывать. То есть сам суд должен связаться со страной, гражданин, который является собственно, которого они хотят арестовать и который наделен иммунитетом, чтобы страна отозвала иммунитет, лишила его иммунитета. Ну как вы себе такое представляете, да, чтобы Россия лишила иммунитета Владимира Владимировича? Каким это, собственно, образом это может быть сделано действующего президента, да? Вот как? А без этого никак. Это если по закону, не по беспределу, а по закону, понимаете? А беспредел страна может учинить только если у нее есть армия, равная армии Российской Федерации, как минимум, в данном случае. Тогда она еще может думаться о каком-то беспределе в отношении Российской Федерации. А так, по закону, она, ну что она сделает? А суд связался с Российской Федерацией? Он уговорил Российскую Федерацию отменить иммунитет Владимира Владимировича? Нет, ну и все, и ничего не произойдет. Ничего от слова совсем, понимаете? И здесь даже не нужно угрожать ядерными ракетами. Вот. Хотя все мы понимаем, да? что именно они подразумеваются в виду, потому что армия, она подразумевает еще и вот именно вот это. Так что здесь просто это 98-й пункт прописывает. И все. Это все в рамках закона, все, что должен сделать вот этот самый мус. Теперь со стороны, ну, в общем-то, а зачем тогда вы скажете, да, вот этот, собственно, был, ну а зачем тогда вообще этот ордер-то? Для чего? Ну, давайте со стороны, как правовед, вам скажу вообще, как я вижу эту ситуацию. Во-первых, повесточка мировая, я уже говорил, она такая, изменилась. Вот. Теперь э, просто идет, как говорил Владимир Владимирович Владимир, э, Владимир Ленин, прежде чем нам объединиться, нужно решительно размежеваться. Вот у нас идет, ну, мы немножко, экономика нас, как бы, музыка нас связала, экономика нас связала, да, тайной нашей стала, вот. И мы немножечко все это перевязаны вот этим всем, и нам надо решительно размешиваться. Ну, игра так вот в такую фазу вступила. У нас это ведь игра, она не совсем шахматы, понимаете? В шахматах нельзя дополнительные фигуры вводить. Ну, пока ты туда-сюда не пришел, да, по территории, когда уже в самом конце туда-сюда сходил, какую-то фигуру поставил. Нет, в этой игре ты можешь дофига фигур ставить, но они не могут у тебя появляться из воздуха. У этих фигур должна быть история. Должна быть масса, говоря языком физики, массивность, инерция. За ними должна быть какая-то сила стоять, да? вот. Какая-то финансовая значимость, вот. наполнение. Вот. Только тогда эти фигуры будут задейств... могут быть задействованы, к ним будут прислушиваться и так далее. Тогда только их можно ввести в игру и, и никак не раньше. А иначе они ну, пешками, да? разменными монетками будут. Так тоже можно. Вот. То есть игра вот такая – и сейчас как раз идет вот этот момент размежевания фигуры. Но же, вы же видите, даже до артистов дошло. Артисты удивляются. То, что им раньше спускалось с рук, сегодня такие «Ай-яй-яй, как так? Я тут просто высказываю якобы свое мнение, да? Вот. А меня тут лишают средств к существованию концертами на, повторяю, государственном уровне». Их просто лишает площадок, и все. Потому что ну, народ, он такой народ, вот он идет музыку как бы слушать. Не все, так скажем, да, патриоты сознательны, да, нордически выдержаны, скажем так. Да? Вот. Характер нордический, уверенный, вот. но не все такие. Поэтому там будут слушать все равно эту музыку. А когда государство их площадок лишило для выступлений, народ до них так просто добраться не может. Вот. Ну, чтобы они деньги заработали. Ну а скачать в интернете Они бесплатно скачают И деньги те лица не заработают А им же денежки нужны, понимаете? Денежки. А больше всего денег, -то, кстати, идут от чего? От рекламы От рекламы, не столько даже от концертов Сколько от рекламы Которую они, соответственно, рекламируют Эти бренды и получают за это деньги вот. Больше всего от рекламы Ну так вот сегодня устроено Их этой возможности лишают Они становятся токсичными Никто им эту рекламу не заказывает русскоязычную, а в тех странах их не знают. Они там никому не нужны. но Никто им эту рекламу не закажет. И площадки большие не предоставят. Но, ну, будут прозябать там они, они же привыкли широко жить, да, им же нужно поддерживать свой уровень статуса. Да. Все вот эти ну, дорогие платы за их замки коммунальные услуги, а да, сегодня еще... Здорожать. и они сегодня этого не понимают как так, вчера было можно, сегодня нельзя но вот все нельзя идет размежевание полное кто есть кто на двух стульях, как раньше усидеть уже не получится ни у кого от слова совсем все, хвосты рубятся, обрубаются все, ты принимаешь ту сторону или эту, или идешь лесом в пустыню жить все, ну вот так вот так сегодня все устроено вот как бы, кто не может приспособиться принять этот факт? Ну, блин, всегда были такие люди, но они уходили в небытие просто, и все. Просто уходили в небытие, никто о них не знал, а если знал, то потом быстро забывали. Все. Ну, это просто факт, его просто надо принять. Принять просто и действовать в соответствии. Готов вот такие последствия, чтобы были. Ну, можешь, соответственно, открывать рот говорить какие-то глупости, но прими последствия, соответственно. Вот. Так это все происходит. Это как я вижу. Почему? Для чего вот этот ордер? То есть он никакой юридической значимости для Владимира Владимировича не имеет. Это просто как повесточка для тех, кто понимает, что, что к чему. Вот, правила игры, что вот размежевание идет. И не более того. Не более. То есть на двух стульях не усидеть. Все. А игра, она идет, игра идет, да. Дойдет ли до ядерки, не знаю, потому что, ну, все же мы понимаем, что и люди, которые вот это все организовали, они тоже понимают, что не дай бог, не дай бог, вот как заявил там канцлер, по-моему, да, Германии, что ФРГ, что если Владимир Владимирович приедет, его арестуют. Не дай бог, там, просто понимаете, там не будет ничего, там протоколы, там все решения уже приняты. Все. Там просто будет протокол. Просто э, глава Минобороны, или тот, кто замещать будет Путина, просто открывает сейф, достает два конверта, синий там, и красный, не знаю, там какие сейчас цвета, вот, и вскрывает, соответственно, в соответствии с ситуацией, вскрывает цвет этого конверта, набирает определенный номер, ну или же там рация у него, там на, на селекторе чик, кнопочку нажал, все, сказал код все, и начинается цепная реакция, понимаете, все. все решения уже приняты и там протоколы ничего не отменить и там действительно будет все на минуты, прилетное подлетное время просто к этой стране и не более того вот так это все, и все это знают все это знают вот. то есть кто-то будет впрягаться, никто не будет но я здесь хотел бы еще один момент вам сказать, я уже говорил как там заявила Европа, да? Наш европейский сад, это типа будут в нем граждане России или нет, это не их право, это привилегия быть в этом Европейском саду, Эдемском. Да? Так вот. <смех> вот. Так скажем, соблюдать вот это так называемое международное право, да? вот. это ваша привилегия, что Россия его соблюдает. Это не ваше право, это привилегии, Повторяю, на сегодняшние 9 стран-участниц вот, ядерного клуба и все. Вот у них есть право. Все остальные пользуются лишь привилегией, что по отношению к ним эти 9 стран-участниц соблюдают какое-то право. Какие-то законы в их отношении соблюдают. Соглашенности, договоренности, блюдут. Это их привилегия, а не право. Ну, так сегодня вот это все работает. Ничего в этом не изменилось. Просто это факт. Просто примите его. Так оно сегодня действует. Если кто не верит, просто, ну, блин, откройте последние, так скажем, действия той, той же Америки, да? По отношению к, ну, их так, военные акции различные. Или акции ООН, которые проводят их как якобы миротворцы, да? Что хотим, то и воротим. Далее. Из этих 123 стран, о которых так кричат, особенно украинцы, да, думаете, сколько стран являются участниками ядерного клуба? Одна. Франция. Франция. Еще надо понять, в каких условиях, но вот она одна. Остальные 122 страны не являются членами ядерного клуба. И если, если Владимиру Владимировичу, да, побеспокоиться о чем-то и стоит, ну, может быть, о Франции. Может быть, что если она там побеспределить захочет, вот, обменяться протоколами, да, вот, соответственными данной ситуации, вот, то может быть только Франция. А все остальные будут ли они рисковать? Думаю, нет. Кто-то за них впишется, тоже, думаю, нет. Кто впишется? Кто впишется? Франция впишется? Нафиг это упало? Вписываться. Когда можно спокойно жить дальше, припеваючи, гулять по Елисейским полям, смотреть с видом Эйфелевой башни, нафига <смех> обмениваться различными протоколами, которые могут привести в общем-то к выжженной ядерной пустыне. Ни к чему. Вот так вот. Вот что значит право. Вот что значит вот эти 123 страны, которые, в общем-то, от слова совсем, вес они имеют в ядерном клубе, кроме Франции. Вот и все. Все очень просто, на самом деле. А игра продолжается, господа. Смотрим, как дальше будет развиваться повесточка. Но пока, кроме того, что я обозначил, вот, ну, вы видите, уже задавливается русофобия, соответственно, принимаются определенные законы в пользу русских, вот, в том числе и в национальном плане, да, вот, появляются эти все статьи, вот все это принимается, но пока еще экономика, экономика у нас где-то далеко, пока еще я не вижу, что членов, членов высшей школы экономики куда-то там затеряли, пока этого не вижу. Вот. Как бы они еще как пятая колонна действует на территории Российской Федерации. Вот. Пока я еще не вижу, что у нас что-то идет к включению печатного станка, тоже пока как бы это не идет, а значит, пока никаких глобальных изменений не происходит. То есть пока, в принципе, все те же правила. Все те же правила. То есть печатный станок не включен, налоги никто не отменяет. Вот. Этого пока нет. Вот. Этого нет. И высшая школа экономика пока еще у нас тут шарудит на территории Российской Федерации. Ну, на этом, уважаемые автономные лица с институционной пищевой ориентацией СТО. До следующего видео.